Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака водолей на весь 22 год. И мы с вами будем рассматривать влияние каждой из планет на ваш знак, значимые даты и периоды. А также мы будем рассматривать влияние на ваш знак лунных узлов и Лилит. несмотря на то, что это эффективные точки, но все равно об их воздействии стоит знать. Итак, начнем мы с Юпитера, ведь Юпитер представляет нам ту сферу нашей жизни, в которой мы будем иметь дополнительные возможности для роста, расширения и для новых перспектив. С начала года и по 11 мая, затем с 29 октября по 21 декабря Юпитер будет находиться в знаке Рыбы. Это ваш второй дом гороскопа. Это значит, что он будет воздействовать на вашу сферу материальную. Это доходы, расходы, покупки, продажи. А также второй дом отвечает за такую интересную тему, как самооценка и самоценность. Это значит, что большую часть 2022 года вы будете проживать очень хорошее влияние, связанные с увеличением, ростом вашего дохода, или расходы тоже могут увеличиваться. Это период, когда ваша самоценность и самооценка возрастают, и в связи с этим вы понимаете, что заслуживаете большего, может появляться больше желаний, может появляться стремление жить лучше Обладать вещами, которые будут более качественными, более дорогими То есть может появляться вот такое стремление совершать покупки качественные Обычно под влиянием такого транзита появляется чувство, что вот наступило то время, когда есть возможность наслаждаться результатами своей работы. Поэтому будет желание приобретать те ценности, те вещи, которые смогут с вами оставаться надолго. И часто во время такого транзита человек может покупать себе какую-то вещь, которая будет ему долгое время напоминать о прекрасных временах, когда был достаток, и когда ну, вот получилось в чем-то преуспеть. И это довольно-таки хороший прием для того, чтобы сохранить ценность этого момента. Это очень хороший период времени для того, чтобы привлечь крупную сумму денег в ваш онлайн-бизнес. Или вы можете найти спонсора, мецената для развития своих бизнесов или проектов, но в то же время есть риск промотать очень быстро то, что вы получите в этот период. Бывает так, что Юпитер во втором доме оказывает такое воздействие, что человеку вот резко на голову сваливается огромная сумма денег, и в связи с этим возникает желание купить и то, и другое, и, соответственно, деньги исчезают, с такой же скоростью, с которой они и появились. И это безусловно то, что можно отнести к минусам данного периода. Это такая несдержанность и нерациональный подход к финансовым тратам. И на самом деле самый большой риск, который связан с Юпитером во втором доме, это как раз риск уйти в долги и Уйти в перерасход – это вот ситуация, которую можно назвать «брать долг у будущего». Да? То есть, с одной стороны, вы зарабатываете хорошо и могли бы наоборот даже отложить какую-то часть денег на другой период своей жизни, но тем не менее это сделать очень сложно. И, соответственно, сдерживать свои порывы и желания тоже довольно непросто. Несмотря на это, есть и масса положительных моментов. Юпитер это все-таки планета мудрости, поэтому для многих людей такой транзит может давать необходимость пересмотреть свои отношения к материальным ценностям, к теме финансов. И это может дать более легкое отношение к деньгам, и в связи с этим эти деньги будут зарабатываться легче, проще без сверхусилий. Это прекрасный период времени для того, чтобы зарабатывать на своих талантах. Ну, во-первых, осознать, какие это таланты, осознать, что они в принципе есть, и затем научиться их правильно применять в вашей текущей работе или придумать какое-то новое направление, и, соответственно, с таким подходом. Увеличить а, свой доход С 11 мая по 29 октября Юпитер а, будет выходить из вашего второго дома И он будет находиться в третьем доме Воздействуя в это время на сферу вашей коммуникации Соответственно в это время а, количество людей, с которыми вы общаетесь, может возрастать в разы это период, когда вы нуждаетесь в этой коммуникации, это то, что вас вдохновляет, то, что э, дает вам позитив э, и дает вам возможности роста и развития, так как через новых знакомых могут приходить интересные предложения. Э, и это то время, когда ваш круг общения будет очень разнообразным, и вы будете вносить это разнообразие в свою жизнь. К тому же Юпитер в третьем доме обычно дает возрастающий интеллектуальный интерес, желание учиться, желание делиться своими знаниями, получать новые навыки. Это зачастую касается транспорта, навык вождения, это может касаться непосредственно вашего автомобиля, желание его улучшить, приобрести новое авто или же. Скажем так, больше времени проводить за рулем Больше ездить, посещать какие-то интересные места Кстати, это очень хороший период для того, чтобы изучать иностранный язык А также особую роль в это время могут сыграть в вашей жизни родственники Особенно братья или сестры И соответственно в их жизни могут происходить какие-то важные события Например, они уедут в другую страну или у вас может быть с ними совместная поездка Какие проблемы могут быть в связи с данным транзитом Юпитера? Это, конечно же, переоценка своих возможностей и важно помнить, что время не резиновое, ваши силы тоже имеют свойство заканчиваться поэтому не берите на себя чересчур большое количество проектов не, не сливайте все свое время только лишь на общение и на поездки старайтесь контролировать а, время которое вы проводите за изучением каких-то материалов а, дабы избежать интеллектуальной перезагруженности но на самом деле это прекрасный период и особая ценность заключается в том что вы начинаете мыслить с оптимизмом и обычно когда человек смотрит именно таким образом на мир то он действительно может сделать многое и не исключено, что это та волшебная таблетка, которой многим из вас не хватало. Вот как раз такая легкость восприятия новые идеи, оптимизм. И поэтому для многих данный транзит может стать возможностью совершить прорыв в делах. Переходим с вами к влиянию Сатурна. В астрологии это своего рода антипод Юпитера. Так как если Юпитер все расширяет и дает новые возможности, то Сатурн обычно все сокращает, упрощает, заставляет быть более ответственным и серьезным. Сатурн в этом году не меняет знак, он продолжает шествовать по вашему знаку, дорогие водолеи. Он находится в вашем первом доме и так будет продолжаться до весны 23 -го года по сути сейчас он уже находится на такой финальной стадии в вашем знаке поэтому многие его влияния вам уже хорошо знакомы и более того вы уже научились с этим справляться поэтому для многих из вас 22 год станет возможностью получать плоды видеть результаты своей работы а по-прежнему может быть в некотором смысле трудно справляться с тем объемом задач, которые возникают перед вами, но с другой стороны вы будете уже отчетливо видеть, что все это не зря и что любые ваши потраченные силы они с лихвой окупаются со временем. В первую очередь Сатурн дисциплинирует вас, он заставляет вас следить за собой, за тем как вы выглядите. И часто вот во время нахождения Сатурна в первом доме человек осознает, насколько его внешний вид связан с его профессией, например. И эта связь может отчасти вам сыграть на руку, если вы ее осознаете. А Также в этот период обычно появляется ощущение такой гиперответственности. Это может возникать в ситуациях, когда, например, вот в семье только вы зарабатываете, или когда в семье появился ребенок, или когда вы переехали на новое место. И хочу сказать, что любое событие, которое будет возникать в этот период, оно будет восприниматься вами как вызов. И это своего рода урок ответственности, это своего рода урок тайм-менеджмента. То есть в любом случае вы будете рассматривать это все сквозь призму сатурна и соответственно это очень хорошее время для того чтобы расставить свою жизнь все по местам возможно вы будете более отстранены в семейных делах будете более холодно себя в отношениях проявлять но тем не менее в работе вы сможете преуспеть к слову, Сатурн в вашем знаке находится с 20 года. И можете вспомнить, вот какого рода перемены, события с вами произошли в этом году. И соответственно их шлейф, их последствия могут с вами быть по март 23 года, пока Сатурн не покинет ваш знак. Причем некоторые из вас могут ощущать это влияние более интенсивно или наоборот более такой ослабленной форме зависимо от того когда вы родились или в каком градусе находится ваш асцендент сейчас на экране вы увидите на кого из представителей вашего солнечного знака а также на кого из тех у кого асцендент водолея сатурн в двадцать втором году повлияет больше всех остальных а если вы нашли себя в этом списке то знаете что в этом году по сути тема дисциплины работы будут для вас на первом плане во время транзита сатурна по первому дому появляется возможность более реалистично воспринимать себя также это период когда вы проявляете максимальную осторожность и это будет распространяться на все что вы делаете если например вы будете Принимать решение касательно вашей личной жизни, то это будет не быстрое решение, это будет обдуманное решение. Если это касается смены работы, то тоже вы для начала изучите вопросы, только тогда будете уже это все более так детально предпринимать. Это очень хорошее время для того, чтобы сбросить лишний вес, провести чистку организма для того, чтобы избавиться от вредных привычек, так как, в принципе, аскеза по Сатурну или любые ограничения, обязательства — это то, что Сатурн любит, и часто это даже является одним из способов его проработки. Безусловно, Сатурн, находясь в вашем первом доме, будет давать вам возможность прикоснуться с вашей внутренней силой, поэтому в те периоды, когда вам будет казаться, что вы уже на грани, что сил больше нет, будет открываться второе дыхание и э, вот после этого вы начнете знать о себе больше и будете понимать что э, потенциал у вас намного больше чем вы могли себе представить это период э, важный в плане самооценки э, юпитер во втором дает э, такое более э, ценное отношение к себе сатурн в первом приземляет и в некоторой степени это дает возможность выработать правильную самооценку. С одной стороны, не отказываться от новых возможностей и пробовать себя в чем-то, искать себя в чем-то. С другой стороны, не витать в облаках. И это прекрасное дополнение вот в данном случае этих двух планет. Пытайтесь избавляться от таких эмоций, как сожаление, обида, самокопание. По Сатурну... Такие эмоции иногда могут становиться спутниками по жизни, поэтому важно все-таки брать ответственность на себя, но не слишком в эту тему уходить, иначе вы можете винить себя в тех проблемах, к которым вы не имеете прямого отношения. Несмотря на то, что Сатурн в Водолее сильный, многие воспринимают это как не самое благоприятное время но тем не менее именно для вашего знака это неплохой транзит, он дает возможность приобрести в жизни устойчивую позицию, несмотря на какие-то внешние проблемы. Последний раз Сатурн был в Водолее в период с 91 по 94 год, и можете вспомнить, какого рода события происходили с вами в этот период времени. Очевидно, что если возраст позволяет, то вы сможете обнаружить, что какие-то моменты могут быть похожими. Переходим с вами к транзитам Урана. Уран в этом году не меняет знак, он по-прежнему находится в Тельце. Это ваш четвертый сектор, который отвечает за семью, безопасность и тему недвижимости. По сути вопросы связаны с переменами, инновациями, личными революциями, Будут касаться именно этих сфер К тому же Уран является управителем вашего знака И то, что Уран находится в четвертом доме Говорит о том, что сейчас вы максимально сконцентрированы в своей жизни на теме семьи И перемены, которые происходят в этой сфере Они наиболее вот сильно вас затрагивают в эмоциональном плане с другой стороны нахождение сатурна в четвертом доме может давать ощущение будто бы домашняя обстановка вас тяготит и в чем-то ограничивает поэтому будет желание время от времени находиться вне дома это может быть желание снять свой офис или порой задержаться на работе или встречаться с друзьями то есть с одной стороны, есть ответственность и есть большой фокус на этой теме, но с другой стороны, время от времени нужно будет от этого отвлекаться. К слову, когда уран проходит по четвертому дому, человек может резко изменить свое отношение к семейной жизни. И это может быть в разную сторону. Если речь идет о человеке, который никогда не был семенином, он может резко захотеть создать семью. Если речь идет о том, у кого уже есть семья, то это может давать и желание расстаться. И соответственно, такие эмоциональные колебания, они тоже будут ощущаться вот в целом в семейной жизни. То есть это не только то, что будет внутри человека происходить, но и это может проявляться в поведении тех людей, с кем вы живете под одной крышей уран это также планета инноваций поэтому будет желание максимально модернизировать свой дом и это может проявляться в покупке современной техники гаджетов это может быть желание сделать свой дом умным и соответственно вот все что есть самое новое технологичное приобрести в свой дом еще одна особенность урана в четвертом доме, это то, что отношение к традициям и к прошлому меняется. Если ранее вы могли быть зациклены на тех событиях, которые с вами происходили когда-то в детстве, то сейчас вы можете от этого освобождаться и перепрошивать, будто бы свой опыт, менять отношение к тем моментам, которые вас до этого сильно волновали. Учите, что это влияние продолжится по апрель 26 -го года, так что сейчас мы находимся, можно сказать, на экваторе этого воздействия, и большая часть событий еще может оказаться впереди или на этапе кульминации. И сейчас на экране вы увидите, на кого из представителей ваших солнечных знаков, а также асцендентных, уран в этом году повлияет больше всех остальных. Водолеи, переходим с вами к влиянию Плутона. Плутон в 22 году находится по-прежнему в Козероге, но он уже начинает пересекать те градусы, которые говорят о его скором выходе из этого знака. И, соответственно, влияние Плутона может быть таким завершающим. И могут возникать события, которые вот окончательно должны проиграться вот до конца Они должны произойти именно в такой форме которая дает нам возможность целиком охватить какой-то опыт из ситуации которая могла в нашей жизни происходить очень долго соответственно козерог в котором находится плутон это ваш двенадцатый дом и события по 12 дому это опять-таки работа с внутренним миром это работа со своим прошлым с фобиями страхами комплексами все то что вас сковывает мешает вам идти вперед все то что заставляет вас сомневаться в себе бояться сделать шаг вперед зависеть от кого-то от всех этих моментов вы будете очень интенсивно чиститься, избавляться в 2022 году. Вы сталкиваетесь с теми эмоциональными реакциями, с теми реакциями своей психики, которые ранее могли быть для вас абсолютно скрыты. То есть вы могли даже не подозревать, что вы этого боитесь. Но конкретная ситуация, которая возникает в вашей жизни, показывает вам, что этот страх все-таки есть. И, соответственно, это очень важный момент, который позволяет вам качественно поработать над теми главами вашей жизни, которые буксировали вас или которые мешали вам полноценно развиваться. Самое главное это то, что не стоит ограничивать свою жизнь из-за неуверенности. Вот это, пожалуй, один из основных уроков Плутона в двенадцатом. Это, несмотря на страх, делать шаг вперед навстречу новому опыту, и раскрывать свои качества и не разворачиваться спиной к своим страхам и сомнениям, а уметь смотреть им. В лицо. Нептун в втором году по-прежнему идет по знаку рыбы. Это ваш второй дом. Это может открывать перед вами новые безграничные возможности в плане заработка. Деньги могут приходить легко. В этот период вы можете зарабатывать с помощью творчества или каким-то нестандартным способом. Это может быть заработок на фотографии или в кинематографе. Это может быть заработок, связанный с модой, с чем-то вдохновляющим. В то же время Нептун во втором будет давать ситуации, когда человек крупно вложился и попал. То есть финансовые потери, иллюзии тоже могут быть. В другой период могут быть ситуации, когда наоборот, просто из ниоткуда берутся деньги. Но вообще Нептун отвечает также за дальние страны, государства. Поэтому если... Ваш заработок связан с далекими странами, так или иначе. Или это продажа, например, одежды, продуктов из других стран. Или это работа на иностранную компанию. Это все будет идти в плюс. Нептун, находясь во втором доме, обостряет интуицию в плане заработка, доходов. Поэтому у вас прям сильное внутреннее чутье, и эта интуиция со временем будет еще больше усиливаться, и соответственно вы уже будете досконально понимать, если будете себе доверять, прислушиваться к себе, в какие проекты стоит инвестировать, а куда лучше не лезть. К сферам Нептуна относятся также религия, философия, медицина, алкоголь, медикаменты. Так или иначе это все может касаться ваших потенциальных сфер заработка по сути пока нептун вот длительный период времени проходит по второму дому человек может пройти разные этапы в своей жизни от совершенно бестолкового того кто не умеет зарабатывать и тратить и ничем не обладает то есть от такой бедности к очень высоким достижениям в материальном плане это все может произойти как тоже проявление двух крайностей. Из возможных опасностей Нептуна во втором доме могут быть моменты, связанные с незаконными операциями денежными. Может быть сложновато узаконить свою деятельность по разным причинам. Это может быть деятельность, по которой человек не платит налоги. Или могут быть вот вопросы с долгами связанные. У вас кто-то одолжил и не хочет отдавать или вам сложно отдать долг может быть также ситуация связанная с воровством то есть пока вот Нептун идет по второму дому то вы можете время от времени сталкиваться с ситуациями когда вас воруют к тому же важный момент в следующем году будет соединение Юпитера и Нептуна и оно попадает в ваш второй дом я об этом соединении надеюсь снять отдельное видео но уже сейчас хочу сказать, что в период с марта по май 2022 -го года у вас будет особое время, благоприятное в плане финансового развития. Переходим с вами к Венере. Венера по сравнению с предыдущими планетами очень быстрая, и соответственно мы будем обсуждать только момент ее ретроградности как период наиболее интенсивного ее воздействия на ваш знак. Венера будет ретроградной с конца 21 года по 29 января 22 года. Все это время она будет находиться в вашем 12 секторе в знаке Козерог. В этот период не стоит завязывать новые отношения. Также это неблагоприятное время для регистрации брака или открытия фирмы. Из-за влияния 12 дома могут всплыть тайны, недосказанность в отношениях. Вот В этот период вы можете столкнуться с какими-то ситуациями которых вы не ожидали партнер может признаться вам в чем-то о чем вы не знали ранее и соответственно не всегда эти моменты могут быть приятными но как бы там ни было старайтесь не принимать вот Такое окончательное судьбоносное решение до момента разворота Венеры в прямое движение. В это время вы можете с головой погрузиться в исследование темы отношений и вашей роли в этих отношениях. Также очень хорошо изучать психологические аспекты отношений то есть почему партнер ведет себя именно так, почему вы в этих отношениях себя так ведете, что можно было бы изменить к лучшему. То есть, это такое период самоанализа в отношениях этот период может дать желание отстраниться занять наблюдательную позицию на время расстаться или пожить отдельно откровенно говоря венера в двенадцатом часто связана с определенными иллюзиями которые не оправдываются и разочарованиями но порою это какое-то временное разочарование, и потом отношения становятся еще более крепкими и прочными. И это может наоборот посодействовать сближению в паре. Поэтому наблюдайте за тем, какие процессы будут происходить в вашей жизни, и не делайте поспешных выводов. Переходим с вами к влиянию Меркурия. Меркурий тоже быстрый, еще быстрее Венеры движется, он проходит полностью весь зодиакальный круг за год. И то, что он не один раз ретроградный в году, это тоже не является чем-то новым, необычным. И мы с вами рассмотрим э, те периоды, когда Меркурий будет ретроградным, и его влияние будет проявляться наиболее интенсивно. Первый период ретроградности Меркурия приходится на ваш первый и двенадцатый дом. И это период, когда вы можете пере переоценку себя делать, вопросы самопрезентации, вопросы связанные с коммуникацией, обучением могут выходить для вас на первый план. К тому же, это период, когда нужно снизить темпы активности, сбавить обороты, нужно больше отдыхать, важно высыпаться, соблюдать режим сна и не пускать из виду работу выполняйте тот необходимый перечень задач которые у вас есть при этом не перегружайте себя это время когда вы можете осознать как лучше изменить свой подход к жизни к работе что вы можете изменить в личной жизни второй период ретроградности меркурия приходится на ваш пятый и четвертый дом это время, когда семейные торжества могут отложиться, встреча с детьми может быть перенесена. В это время вы можете быть погружены в творческие процессы, в темы отдыха. Но в целом период неблагоприятный для новых знакомств и начала романа. К тому же в этот период времени вы можете быть сфокусированы на каких-то домашних делах, делах, связанных с вашим домом. И, возможно, после разворота Меркурия вам придет идея что-то менять в вашем доме, и вы займетесь благоустройством этого дома. Но в целом период подходит также и для того, чтобы менять какие-то вот нюансы в отношениях с родными и родителями. В следующий период ретроградности Меркурия приходится на ваш 8 девятый дом, это может быть время, когда нужно будет пересмотреть вопросы, связанные с кредитованием, бумажными делами, финансами, долгами, семейным бюджетом. В этот период могут возникать и стрессовые ситуации, которые заставят вас понервничать, думать более интенсивно. Но в то же время есть возможность найти выход из какой-то неприятной ситуации, которая не исключено была в вашей жизни и до этого. И, наконец, четвертый раз Меркурий развернется в канун Нового года, 29 декабря. И разворот произойдет в вашем 12 доме в знаке Козерог. Это может дать желание на Новый год куда-то уехать далеко. Но в целом позаботьтесь о подарках, о билетах заранее до разворота этой планеты. Переходим с вами к Марсу. Марс это планета, отвечающая за энергию, активность. И Марс будет ретроградным в 22 году, начиная с 31 октября и до конца года. А Марс будет ретроградить в знаке Близнецы. Это ваш пятый дом. Соответственно, главные моменты будут связаны с темой детей. Возможны конфликты, связанные с детьми. Или это может быть период, когда вам нужно будет больше силы внимания уделять детям. В этот период в целом вопрос творчества вопрос личных отношений может стоять остро по каким-либо причинам это может быть например конфликт по поводу авторства проекта который вы создали или творение это может быть конфликт связанный с непосредственно отношениями Ситуации любовного треугольника, например. Хотя Марс сам по себе на это не указывает. Но он говорит о напряжении в этой сфере, в этот период. И это напряжение нужно будет снять. Поэтому в целом в этот период не стоит уходить с головой в работу. Нужно уделять время тем, кто рядом, близким людям. И находить с ними общий язык. Будьте осторожнее в своих высказываниях и эмоциях в это время, так как ваш напор э, может сыграть с вами злую шутку. По сути период ретроградности Марса довольно длительный, поэтому обычно люди успевают и поссориться, и помириться за это время, и сделать выводы. Поэтому даже если конфликт произойдет, не переживайте, не утрируйте, не считайте, что это все точка в отношениях. Это всего лишь одна из страниц, на которую нужно обратить внимание, чтобы впредь не повторять эту ошибку. Переходим с вами к Лилит. Лилит это не планета, это фиктивная точка. И она показывает в какой сфере у нас будут появляться страхи и сомнения, которые нам нужно будет преодолеть. До 15 апреля Лилит будет находиться в вашем пятом доме детей, поэтому ваши страхи могут быть связаны. С темой возможности иметь детей Страхи могут быть связаны с вашим творчеством, саморазвитием Также в этот период вы можете столкнуться с необходимостью и желанием отдыхать Но возможно времени на это будет мало Может быть зацикленность в принципе на теме отдыха и расслабления И вы поймете, что вам наоборот нужно больше работать в любом случае, это та тема, в которой вам нужно будет разобраться. После 15 апреля ЛИД переходит в ваш шестой сектор работы и здоровья. И желательно к этому времени пройти обследование, для того, чтобы любые ситуации, связанные со здоровьем, не вызывали панику и стресс. К тому же по работе это может дать осложнение отношений с теми, с кем вы работаете вместе, с коллегами, руководством. Это период, когда вы можете быть зациклены на повседневных делах, на рутине. И рутина может вас поглощать. Семейные дела могут вас буквально вот засасывать, как болото. Поэтому старайтесь в этот период находить баланс разумный между работой и другими сферами вашей жизни. Переходим с вами к лунным узлам. Кармические лунные узлы показывают вектор развития. И 19 января они меняют Ось знаков переходит на остелец Скорпион. Восходящий узел, который представляет собой э, сферу развития и получения нового опыта, будет находиться в вашем четвертом секторе семьи и недвижимости. Поэтому в вашей жизни может произойти очень важное событие в этом году, связанные с темой места жительства, тема недвижимости, с темой Семейных дел, это может быть свадьба, замужество, рождение ребенка, переезд, покупка квартиры. Это может быть что-то важное, что произойдет в жизни ваших родителей. И сейчас на экране вы увидите, на кого из представителей вашего знака узлы повлияют больше всего, у кого будет возможность роста и развития в следующем 2022 году. К тому же хочу обратить ваше внимание на то, что 19 ноября 2021 года произойдет первое затмение на новой оси знаков. Поэтому в конце года могут быть важные намеки и ситуации, которые во многом предопределят то, что будет с вами происходить уже в 2022 году. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно поможет вам правильно спланировать ваше время и расставить приоритеты. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Будем с вами на связи. Пока-пока!